В этом видео мы подробно разберемся, что такое срок исковой давности по кредиту и какие основные ошибки совершают заемщики, когда касаются этого вопроса. Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Лугуриан Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Итак, многие слышали, что существует такое понятие срок исковой давности по кредитам, но многие неправильно понимают этот вопрос и начинают совершать ошибки, думая, что и кредиты сейчас спишутся сами собой. Так вот, сейчас мы разберемся, что такое срок исковой давности, поговорим про основные ошибки и заблуждения. Срок исковой давности – это срок, в течение которого кредиторы имеют право обратиться в суд, если заемщик допускает просрочки. Тут важно отметить, что кредиторы имеют право и после истечения срока исковой давности обратиться в суд. Но если вы не пустите это на самотек, и если заемщик подаст свои возврат по этому поводу, то суд обязан будет не удовлетворить требования кредиторов в связи с тем, что срок исковой давности прошел. С этим вопросом немного позже разберемся еще подробнее. Я прекрасно понимаю, что часто достаточно сложно самостоятельно разобраться во всех этих вопросах. Прошел срок исковой давности, не прошел вообще срок исковой давности, как отменить судебный приказ, как написать возражение на исковые требования и все прочее. С этим сложно бывает разобраться. Поэтому у нас есть бесплатная консультация за которой можете обратиться рассказать в чем заключается ваша проблема какие у вас сейчас есть вопросы и мы подскажем вам как действовать в вашей ситуации найдем оптимальное решение для вашей проблемы и подскажем чем мы можем быть вам полезны в данной ситуации поэтому переходите по ссылке в описании оставляйте свою заявку и наши юристы с вами свяжутся для решения вашего вопроса многие знают и слышали что срок исковой давности составляет 3 года но большинство людей не понимают как правильно посчитать эти три года и вот здесь начинаются ошибки и люди думают что если я просто три года не плачу кредит то срок исковой давности прошел и значит мои кредиты списали нет на самом деле все немного сложнее. действительно есть такое понятие, что срок исковой давности три года, но нужно правильно его считать. И если мы говорим про потребительский кредит, в котором есть график платежей, то срок исковой давности для каждого платежа наступает отдельно и как раз таки составляет три года. То есть если проходит срок исковой давности, то он не проходит для всего кредита в целом. Для каждого платежа он проходит по отдельности. Давайте разберемся на примере, потому что многим достаточно сложно это понять. Предположим, сейчас у нас 2021 год. И предположим, что вы брали кредит 5 лет назад. В мае 2016 года вы взяли кредит. Платили по этому кредиту год. То есть да, до мая 2017 года вы оплачивали кредит, и у вас не было просрочек. Соответственно, у кредиторов не было никаких оснований обращаться в суд. Но потом у вас случились какие-то проблемы, и кредиты, соответственно, перестали оплачивать. И с мая 2017 года начались просрочки. Так вот, срок исковой давности считается с того момента, когда кредитор узнал о просрочке. Ну, то есть, в принципе, вы не внесли платеж, да? на следующий месяц уже кредитор понимает, что платежа нету, и с этого момента начинается срок исковой давности. Теперь давайте разберемся про платежи то есть да про что я говорил про, про график платежей например график платежей кредит выбрали предположим на пять лет ну то есть у вас э, кредит должен был быть вы его должны были оплачивать в шестнадцатом году взяли до 2021 года должны были его платить то есть график платежей на пять лет год вы проплатили э, и потом Пошли просрочки, с этим разобрались, то есть давайте вот этот момент зафиксируем. Вот с момента первой просрочки начинает течь срок исковой давности. Для платежа, который должен был быть в июне 2017 года, то есть взяли в 2016 году, год платили, и вот потом в июне 2017 года уже не внесли платеж. Срок исковой давности истекает через 3 года, то есть получается в июне 2020 года. И вот, если до этого момента банк не обратился в суд, то по этому платежу, то есть, да, например, банк обратился в суд в каком-нибудь ну, уже в 2021 году. Так вот, для этого платежа, который был в июне, должен был быть в июне 2017 года, срок исковой давности истекает в июне 2020 года, то есть через 3 года. А для платежа, который должен был быть в июле 2000 года семнадцатого года. Срок исковой давности точно так же истечет только в июле 2020 года. И так далее, для каждого платежа, вплоть до платежей, которые у вас были по графику до 2021 года. То есть, например, для платежей, которые сейчас, например, должны были быть у вас только, например, в мае 2021 года, срок исковой давности по этим платежам истечет только через 3 года, то есть только в 2024 году. Ничего не понимаю. Что это значит для вас? Если, например, кредитор обращается в суд по истечению трех лет после того, когда вы допустили первую просрочку. Три года прошло, срок исковой давности для каких-то платежей уже истек. Кредитор однозначно э, подаст свои требования на всю сумму. То есть он не будет, сами они не будут высчитывать, где срок исковой давности прошел, где срок исковой давности не прошел, они подадут на всю сумму. И знаете, если кто-то думает, что кредиторы не обращаются в суд после трех лет, то это не так. Кредиторы могут обратиться в суд и через 5 лет, и через 7 лет долг могут продать, перепродать. И достаточно часто к нам обращаются люди, которые уже забыли про свои долги. И тут через 7-10 лет приходит какой-нибудь судебный приказ от кредиторов. Такие случаи достаточно частые, как я уже сказал. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество, которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов и решать свои любые проблемы с банками, коллекторами, либо микрофинансовыми организациями.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 юристы подскажут, какой вариант решения подходит именно для вас и как мы можем помочь вам в решении данного вопроса. Вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео. Так вот, вернемся к платежам. Как нужно считать и какие нужно подавать возражения в суде, если до этого дойдет. Предположим, что кредитор обратился в суд через 4 года после первой просрочки. Это значит, что для платежей, по которым просрочка уже больше 3 лет, Срок исковой давности прошел, и, соответственно, вы можете подавать свои возражения, что эту сумму кредитор уже не имеет права требовать. А для платежей, по которым 3 года еще не прошло, то есть да, мы помним в нашем примере, что график у нас был до 2021 года. Берете график платежей, отчитываете 3 года, если для этого платежа еще 3 года не прошло, то есть да, с момента просрочки по этому платежу, то, соответственно, кредиторы имеют законное право требовать этот долг, и, соответственно, суд удовлетворит их требования. Что еще очень важно отметить, и какую еще ошибку совершают заемщики? Заемщики часто думают, что, ну, предположим, даже э, прошел срок исковой давности вообще по всем платежам или не по всем, ну, по каким-то частично, и заемщик думает, у меня же срок исковой давности прошел, если даже кредиторы обратятся в суд, то суд просто спишет с меня кредиты и все. Но на самом деле так не будет. Потому что система устроена так, нравится нам это или не нравится, что изначально просто удовлетворяются все требования кредиторов. Да -да. И для того, чтобы требования кредиторов отклонили полностью или в какой-то части, то вам нужно обязательно подать свои возражения, что вы не согласны с данной суммой долга поэтому, если вы уже давно перестали платить кредит, и вдруг к вам приходит судебный приказ, то первое, что вам нужно делать, это в течение 10 дней обязательно отменить этот судебный приказ, потому что, если вы этого не сделаете в положенный срок 10 дней, то потом уже сделать будет ничего нельзя. А если вы получили судебный приказ, расписались в нем, то есть есть факт, что вы его получали, но при этом ничего не сделали, и потом уже долг зайдет до судебных приставов и вдруг вы поняли, что срок исковой давности это прошел, то уже будет поздно что-то делать. Поэтому отменяйте судебный приказ. Дальше кредиторы могут обратиться уже с исковым заявлением в суд, могут и не обратиться, потому что они тоже понимают, что срок исковой давности прошел. Но здесь они, так скажем, на дурочка просто закидывают свои требования, потому что знают, что суд их удовлетворит и знают, что подавляющее число заемщиков просто не пойдет ничего с этим делать. И дело в итоге дойдет до судебных приставов, и все их требования будут за Законными. Но вы теперь знаете, как нужно действовать, поэтому не пускайте это дело на самотек, а обязательно подключайтесь к этому вопросу, отменяйте судебный приказ. Дальше, если кредиторы подают уже исковое заявление в районный суд, то вам нужно будет точно так же не отпускать ситуацию, а подготовить возражение на исковые требования кредиторов, в котором предоставить расчет, что, например, либо уже полностью срок исковой давности истек, либо, по крайней мере, в какой-то части. То есть, да, может быть, вы не всю... Сумму долга спишите но получится уменьшить долг частично что тоже согласитесь неплохо как отменить судебный приказ и как подготовить возражение на исковые требования эти видео тоже есть у нас на канале поэтому обязательно найдите и посмотрите их что касается микрозаймов то там абсолютно все то же самое потому что по микрозаймам точно точно также есть график платежей и соответственно система работает абсолютно также что касается кредитных карт то там система действует немного по-другому потому что по кредитным картам как правило нет никакого графика платежей и поэтому если вы перестали делать платежи по кредитной карте то а, также будет отмеряться три года то есть до да, срок и скорой давности везде остается три года то есть да, кредиторы узнали что у вас просрочка, то есть вы не вносите деньги соответственно никак графика платежей нету и соответственно через три года по основному долгу срок исковой давности уже пройдет но что касается процентов, то вот проценты по кредитной карте по сроку искомым давности списать вообще не получится, потому что проценты будут продолжать начисляться и они начисляются каждый месяц. То есть они начисляются не по какому-то графику, то есть, да, как, например, это идет график платежей в потребительском кредите, а просто у вас есть просроченная сумма и ежемесячно начисляются проценты на эту просрочку. Очень важно, что вот эти три года с момента, когда кредитор о э, узнает просрочки и по сути каждый месяц проценты они заново начисляются и поэтому срок исковой давности по ним просто никогда не наступит потому что проценты начисляются ежемесячно и по сути каждый месяц у вас как будто бы образовывается новый долг как будто бы вот он только сейчас наступил и поэтому так как это происходит ежемесячно то срок исковой давности для процентов не наступит просто никогда Если мы говорим про какие-то долги, по которым, в принципе, нет процентов, нет графика платежей, ну, предположим, вы взяли займ у кого-то просто, да, по расписке, вот когда этот э, срок наступает, вы деньги не отдали, э, проходит с этого момента 3 года, и здесь можно считать, что срок исковой давности истек. И как раз-таки вот именно из-за этого часто возникает заблуждение, потому что об этом многие слышали, да, что вот есть 3 года и все. Но вот эта простая система действует только для займов, по которым нет процентов, и нет графика платежей. Также важно отметить про обнуление срока исковой давности. Очень часто банки, то есть да, банки, коллекторы, микрофинансовые организации э, просят внести хотя бы какой-нибудь платеж. Не знаю, говорят, ну, внесите хотя бы 100 рублей. Вот. И. Очень важно этого не делать, если вы в принципе не собираетесь платить этот долг, потому что если вы внесете хотя бы какую-то сумму, то срок исковой давности начнет считаться опять с этого момента, с того момента, когда вы внесли последнюю сумму. И поэтому, если, например, вы уже долго не платите, прошло там год, два, три, то ни в коем случае не вносите никаких платежей, иначе срок исковой давности просто обнулится. Напоминаю, что если у вас есть любые сложности с кредитами, с долгами, с оплатой, если, возможно, вы задумываетесь провести процедуру банкротства и не знаете, с чего начать, то у нас есть бесплатная консультация, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, мы вам все подробно расскажем, что можно сделать в вашей ситуации. И обязательно пишите свои вопросы в комментариях, если вам что-то непонятно со сроком исковой давности, либо есть другие вопросы, связанные с долгами, с кредитами, пишите свои вопросы, мы на них обязательно